Всем привет, с вами я, Алекс, спасибо большое за актив по прошлым видеороликам. Вы наставили огромную кучу лайков и написали комментарии, за что я вам благодарен. Итак, сегодня мы поговорим про Alpha 1.5. И да, данная информация будет актуальна. Разобрав новый трейлер и геймплей, мы можем прийти к выводу, то что Айка будет расследовать дело пропажи детей, которое происходит в городе Ромони Чурья. Итак, он подозревает э, в некоторых персонажей. Такие персонажи, как один из полицейских, Мэр города, садовник, ну и сам сосед. Он будет продвигаться по всей местности, находя ответы к вопросам, куда пропали же дети. Он смог ответить на то, куда попал, пропал Некрот и Мия. Но куда же пропал Арен? Он так и не смог ответить на данный вопрос. И мы будем продвигаться по сюжету «Привет, сосед 2», еще ответить на данный вопрос. Кстати, игра выйдет уже с 7 апреля, что очень-очень прикольно. Теперь нам дали точную дату, и мы просто сидим и ждем. Я надеюсь то, что в скором времени выпадет какая-то обнова или какой-то новый трейлер, или какой-то новый видосик, потому что разбирать их очень-очень интересно. И еще до момента выхода игры мы прям очень сильно копаемся в сюжете. Разработчики подогревают все больше тематики, но давайте поговорим про RAV 1.5. Что же происходит там, и зачем она вообще была нужна? Итак, это Хлоуинская версия. Мы видим, как три ребенка подходят к двери Ворона. И что мы можем сказать? Зглянув на этих трех персонажей, мы можем провести прямую параллели с Мией, Аароном и, получается, Ником. Мию и Аароном мы смогли найти еще в Альфе 1.5. Это было показано в последней косцене. А вот куда пропал Аарон? Этот вопрос и мучит нашего главного героя. За ним он приходит в различные дома и начинает собирать пазл. В итоге мы должны прийти к Ворону и понять, кто там находится. Сосед не может быть Вороном, потому что он сам находится в поисках своего сына. Так что давайте проскинем мозгами и напишем свою версию в комментариях. А с вами был я, Алекс. Всем удачи. Всем хорошего настроения.